Песня эта родилась совершенно случайно, и сначала у меня в голове был припев. Я говорю, Андрей, вот такие слова, может что-нибудь сочинить? В итоге он сочинил полностью песню, и уже потом я досочинила мелодию, и получилось что-то очень грустное. Ну, в общем, все, как я люблю, все, лирика. Вот, пострадать, поплакать. Очень здорово. Вот, ну, надеюсь, что сильно вас не утомлю этой песней. Стихи Андрея Медведева. И они бегут за домой Yeah.